всем привет решил ответить на комментарии вот в таком формате для тех кто не знает накануне я прошел трехдневный семинар на тему личностного роста все мы не идеальны, у каждого из нас в голове есть какие-то тракашки какие-то страхи блоки быть может вопросы на которые вы не можете однозначно ответить а если бы ответили качество вашей жизни было бы гораздо лучше так вот тренинг был об этом я находился на этом тренинге полных три дня после чего мне стали задавать вопросы где я и что и почему я не ухожу на связь и я решил поделиться впечатлениями от данного тренинга выложил свои впечатления в youtube на что получил массу негативных каких-то ненормальных комментариев кто-то пишет что тренинги посещают люди которые не знают как дальше жить зашли в тупик то есть неуспешные люди на самом деле на тренинги ходят разные люди, в том числе очень даже успешные. И посещают они такого рода тренинги для того, чтобы стать еще успешнее. И, к слову говоря, на данном семинаре практически все были собственники своего небольшого бизнеса. Совсем мало было наемных сотрудников. Так вот, я всю жизнь хотел хорошо зарабатывать. У меня получалось это делать, когда мне было 25 лет. Мы с будущей женой уехали жить в Москву из Тольятти, ну, потому что в Тольятти перспективы не видели. Были полосы и черные, и белые. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Примерно через год я устроился в очень большой дилерский центр в Москве. На тот момент у дилера было 11 автосалонов. Уже через полгода я стал самым лучшим продавцом по всей компании. Ну, что вы понимали, только в нашем автосалоне было 30 менеджеров. И мне было очень лестно слышать, когда я посещал всевозможные тренинги по техникам продаж я приходил на тренинг и мне говорили даже такие звезды как волков посещают наши тренинги я не хотел стоять на месте мне хотелось развиваться дальше когда я приехал в сочи я попал в одно известное агентство по стечению первого года я стал лучшим продавцом по компании и проработав там два с года я понял что дальше я не вижу развития я пошел дальше устроился в другое агентство там тоже стал лучшим продавцом спустя какое-то время и там я не увидел никакого развития я ушел из компании стал работать сам сейчас у меня есть небольшой Офис, есть люди, которые мне помогают в моей работе. Так напишите, пожалуйста, в комментариях, что же в этом плохого, если человек хочет дальше развиваться, не стоять на месте. И сейчас хотелось бы зачитать несколько комментариев и получить от вас обратную связь. Как бы вы отнеслись к этому? Мне вас жаль или вы делаете то же самое? Позоришь себя. Чем я себя опозорил, если посетил тренинг по личностному росту? Лидер получит все, а вы пятый палец. Между указателем и средним. Какой лидер? Вы о чем вообще? Риэлтор-сектант. Это дно. Ждем рекламу Гербалайфа. О какой секте вы вообще пишете? Вы знаете, что такое секта? В секте люди остаются. А на тренинге люди получают знания и уходят жить своей жизнью. Применяют эти знания или не применяют. Также рекомендуют сходить на тренинги психологов мне. Там быстро эйфорию развенчают. Когда узнали о последнем тренинге на Бали, все стало понятно. Втюхали путевочку. Какую путевочку? У данного бизнес-тренера есть 7 продуктов. Они не зависят друг от друга. Вы можете на каждой ходить по отдельности. Да-да, лошары. Это уже все проходили, и через пару месяцев вы вернетесь назад и еще больше хапнете депрессника из-за несбыточных мечт. Лошары – это, скорее всего, автор данного комментария. Видимо, вас когда-то развели, вы сходили не на те тренинги, Отдали деньги впустую, я так не считаю. Я считаю, что я не зря посетил данный тренинг. С нетерпением жду следующего. Николай Шошин пишет. Дим, вы такие веселые, там вас чем-то угощают, смотри, а то подсядешь. Николай, ты же знаешь, я хожу в центр Лубновского, я практикую йогой. Но, если честно, вискаря немного выпили. Итак, друзья, всем добра. Желаю вам не стоять на месте. Желаю вам развиваться. Желаю вам купить квартиру в Сочи. На ну, меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. До новых видео. Пока.